Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, дамы и господа, позвольте поблагодарить Вас, Ваше Величество, всех испанских друзей за радушный прием. Он, оказался, он не оказался данью формального протокола, а стал ярким проявлением дружеского отношения и сообщества. Хочу Вас уверить, что эти чувства взаимны, они вызваны большой симпатией и интересом российского народа к Испании. Я бы сказал поистине романтическим представлениям о родине Сервантеса, Лопада Вега и Пикассо. Они навеяны гениальными произведениями ваших соотечеств. И в то же время такая симпатия обусловлена и хорошим знанием современной Испании, ее новых социально-экономических и культурных достижений. Летопись российско-испанских отношений насчитывает не одно столицу И, полагаю, сегодня уместно вспомнить правителей наших стран, императора Карла V и великого князя Василия III. Еще почти четыре века назад они обменялись письмами, в которых договорились об искренней дружбе и союзе. Для граждан России Испания всегда была и остается в числе самых уважаемых и притягательных государств планеты. Находясь на стыке Европы и Африки, она стала историческим перекрестком рели религий, обычаев, традиций народов и соединила это многообразие мира в своей уникальной культуре. Общеизвестно и то влияние, которое Испания оказала на судьбы Европы, на развитие нашей цивилизации. Под знаменами Испании прошла эпоха великих географических и во многом, благодаря искусству и бесстрашию испанских мореходов, человечество перешагнуло через океаны, раздвинув прежние границы мира. Испания, которую в древности называли страной вечерней звезды поистине неисчерпаема и щедра на таланту. И позволю предположить, что яркая одаренность вашего народа кроется в первую очередь в самобытном характере испанцев, в их жизненных принципах в основе которых верность устоям и обычаям, почтительное отношение к своему национальному наследию, к его духовным и культурным ценностям. Но главное – это практически полное отождествление своей личной судьбы с судьбой Родины. Сильные духом, свободолюбивые испанцы наделены мощным чувством внутреннего достоинства, истинным патриотизмом. И эти высокие качества, помогали вашему народу с честью преодолевать самые драматические испытания. Они помогали выстоять в суровые времена реконкисты, помогали в битвах с войсками Наполеона, который именно здесь, в Испании, впервые узнал силу всенародного сопротивления. И мы гордимся давними и прочными связями двух наших народов, многогранным и успешным сотрудничеством двух государств. И видим в вас надежных партнеров партнеров открытых для диалога и готовых к новым свершениям. Верим в перспективы нашего сотрудничества и его богатый потенциал. И, конечно, рассчитываем, что этот визит еще более укрепит наш общий настрой на плодотворную работу, раскроет новые грани взаимодействия. Ведь все это полностью отвечает интересам наших стран и народов, интересам нашего общего дома, безопасной, справедливой и социально ориентированной Европы. Предлагаю гост за здоровье членов королевской семьи, за здоровье всех присутствующих, за укрепление дружбы и сотрудничества Испании России, за мир и благополучие нашей государства.